покрытие для современной ванной комнаты должно представлять собой гармонию красоты и практичности. А это означает, что пол не должен скользить, иметь приятный внешний вид, быть приятным на ощупь и, безусловно, выдерживать перепады температуры и влажности. А чтобы пол в вашей ванной комнате не доставлял вам неудобств, его необходимо выбирать, учитывая следующие характеристики. Влагостойкость – это самый основной показатель, благодаря которому материал может прослужить дольше, сохраняя привлекательный внешний вид. Безопасность. Пол не должен скользить при попадании на него воды, так как это может стать причиной травмы. Простота ухода. Материал должен легко чиститься. Идеальный вариант – возможность проведения влажной уборки без всевозможных моющих средств. Экологичность. Не последнюю роль играет отсутствие вредных выделений, негативно сказывающихся на здоровье человека. Эстетичность. Это то, на что вы особенно обращаете внимание. Напольное покрытие должно быть красивым и оригинальным долговечность. Если при выборе напольного покрытия будут соблюдены все вышеперечисленные критерии, то он прослужит вам достаточно долго. Сегодня на рынке существует немалый список высококачественных материалов, которые легко справятся со всеми вышеперечисленными задачами. И первый вариант – это керамическая плитка. Этот материал является весьма распространенным, благодаря высокой устойчивости к влажности и привлекательному внешнему виду. Второй вариант – благоустойчивый ламинат. Ценителям изысканного комфорта можно обратить внимание на этот материал, но необходимо отметить, что даже влагоустойчивый ламинат не терпит постоянного скопления жидкости. Третий вариант – это искусственный или натуральный камень. Необычный вид напольного покрытия, кроме высокой стоимости, сопровождается еще одним недостатком. При намокании камень становится скользким. Четвертый вариант, пожалуй, самый бюджетный – линолеум ПВХ. Он теплый, устойчивый к размоканию и не скользкий. Однако для оптимального применения в условиях ванной комнаты стоит выбирать линолеум на влагостойкой основе. Вариант номер пять – виниловое напольное покрытие. Популярность материала принесли его качество – высокая практичность, способность отталкивать влагу и несклонность к появлению скольжения. И шестой вариант – наливной пол. Главным его преимуществом является отсутствие практически всяких ограничений при разработке дизайна. Разнообразные примеси в исходном материале позволяют получить абсолютно прозрачный пол. Это, в свою очередь, открывает широкие перспективы для декоративного наполнения. А использование декоративного украшения позволяет достичь объемного вида, что представляет собой модный эффект 3D.